Ребят, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как же все-таки убрать вылеты Action Мелирис при подключении интернета. Вот когда я только скачал, сколько не искал, сколько не хотел найти, нигде нету, нигде не мог найти, как это сделать. Постоянно при подключении интернета она у меня просто-напросто вылетала. выскакивала ошибка и все, она не работала. Выключаешь интернет, она работает. Включаешь, не работает. Вот сегодня я сейчас расскажу, как это сделать, чтобы она работала с интернетом. Заходим на диск C, заходим в Windows, далее папка system32, дальше папка идет drivers, папка add. И вот первый файл хостс, открываем его с помощью блокнота. Ищем запись Miliris. Вот она находится. Дальше. Что у вас тут будет запись? Вот вот такая вот. Ее просто нужно взять и убрать отсюда. Вот таким вот образом. Все. Сохраняем этот файл. Я сохранить не буду, так как у меня все уже все нормально. Сохраняем файл и после этого она будет работать нормально, стабильно с интернетом и все будет хорошо. Кому интересно что за програмка, кто ее первый раз видит, я скину ссылку в описании видео. То есть все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока.